Люди обнимаются во сне, душами друг друга укрывая. Крылья и хрустальные пенсне сложены заботливо по краю. Люди улыбаются во сне дольками нетронутого детства. Тает на подушках гулький снег сором повседневного соседства. Как же все сплетается во сне. Пальцы, ноги, шорохи дыханий, ночь. И свет фонарный на стене, близость, и бескрайность расстояний. Только ничего реальнее нет, Чем под боком дремлющее счастье. Люди не способны разлучаться, Если обнимаются во сне».